То есть, есть бизнес под названием сетевой маркетинг, да, есть бизнес, который, допустим, большой крупный бизнес, где нужно быть строгим, жестким, увольнять людей, нанимать людей давать людям деньги, требовать с них работу, требовать с них результат. Это одна ситуация. Это бизнес, в котором ну, женщина развивает мужские качества. Да? А есть бизнес под названием сетевой маркетинг, при котором вы выстраиваете команду, привлекаете ее в общий коллектив, ну, грубо говоря, в общий суп вы привлекаете ингредиенты, это становится большим супом, вот, и вы остаетесь той же самой женщиной. Вот, вы больше ухаживаете за собой, потому что вы ходите в люди, вы каждый раз э, одеваетесь интересней, вы каждый раз вообще не становитесь интересней, вы выбираете себе людей для команды, вы получаете удовольствие от того, что вы приходите в потрясающую атмосферу, где вам, вам рады, Вот, вы, вас, ваш доход стабильно увеличивается, первое время это может не нравиться, допустим, вашей семье, потому что вы часть времени не дома, не в готовке ни не в кухне, но при этом вы приходите домой интересная, красивая, вот. конкурентно способная молодым, тем кто младше вас на 5, на 10, 20 лет. Вот, потому что я видел много ситуаций, при которых женщина э, в 45 в 50 выглядит просто потрясающе. Она просто просто красотка. То есть на фоне одноклассниц она просто вот богиня. вот На фоне э, молодых, грубо говоря, у них только кожа, кожа э, смотрится моложе. Но как она ухожена, как она одета. то есть вот этим вещам, на самом деле, учатся, в том числе и в сетевом маркетинге. И это все само собой происходит. Для этого не нужно проходить какие-то суперкурсы по знаю, сохранению мужа или курсы по стилистике. К этому всему приходит ну, все естественным путем. То есть, ну, в том числе в нашей команде есть различные курсы, при которых э, все это вот женщины сами по себе узнают. И, вы знаете, очень важно... Э, ну, Подумайте о том, что ждет дальше, что ждет вас там через 5, 10, 15 лет. Да, а вдруг м -м, произошла ситуация, при которой вы вынуждены искать работу. Вот вдруг. Вот. А вы, может быть, нигде не работали 20 лет подряд. Куда вы пойдете работать? То есть я просто видел ситуации, при которых интереснейшая женщина приходит на собеседование, а она просто была много лет замужем за очень богатым олигархом. Она интереснейший человек, но в нужный момент она оказалась без ничего. То есть, да, у нее есть какая-нибудь там э, квартира, вот, но э, больше ничего. Может быть, у нее нет квартиры, а есть только судебные дела с бывшим мужем. Да, то есть, и, и больше ничего, кроме вот этой вот э, нервной волокиты. Да. То есть, знаете, это такой тонкий момент, в который мне бы не хотелось э, глубоко залезать, но мне бы хотелось просто озвучить, что э, дорогие красавицы, да, то есть... Подумайте о том, чтобы ухаживать за своим бюджетом, за бюджетом своей семьи и продолжать быть более интересной для своего супруга, даже если он, может быть, сопротивляется, ему это может не нравиться. Но мне очень нравится, когда моя жена приходит после каких-то встреч, довольная, вдохновленная, красивая, вот, она не только по-домашнему одета. Мне это очень нравится, то есть мне это очень приятно, что она востребована как личность, она в другом состоянии духа, вот, у нее она нужна да? Она, ее ценят э, на этих встречах, э, может быть, даже за ней записывают э, люди, которые пришли у нее учиться. То есть мне это интересно, мне это приятно, то есть мне это гордо. И мне бы хотелось, чтобы там, э, вы имели подобную ситуацию, чтобы ваш мужчина вами гордился, независимо от того, что он, может быть, там в сто раз богаче вас. Нет вообще никакой задачи соревноваться со своим мужчиной, это просто глупость. Есть задача просто пополнять э, чем-то ценным. Семейную ситуацию, семейный бюджет. Семейный бюджет с точки зрения эмоций. Семейный бюджет с точки зрения вашей красоты. С точки зрения вашей мудрости. С точки зрения здоровья. Например, в команде НСП вы сможете заботиться о здоровье семьи, чтобы ваш муж был более эффективен на работе. Потому что, когда у него стрессы простреливают, у него может сердце схватить, он менее эффективен на работе. Понимаете, когда он пьет омегу-3, пьет замброзу, пьет какие-то специальные коктейли для сердца наше, да, и иноспешные, он чувствует себя великолепно, он более бодрый. Он на работу продолжает вставать в 8 утра, ему уже 45. То есть и он бодрый как конь, да, и при этом это ваша заслуга, это ваша работа. Это вы его заставили первое время потихонечку пить витамины, витамины, витамины, и потом коктейли, потом он стал кушать это регулярно. Понимаете, то есть это, это очень большая работа, и ее может выполнить только женщина. То есть и, и мужчина сам, он кушает с рук. Ему что дали, он то и кушает, понимаете? То есть они неосознанные существа, мы неосознанные существа. И это так всегда есть, да, что большинство там, членов моей команды – это женщины. Большинство членов моей команды – это женщины, которые следят о здоровье своей семьи, о том, чтобы муж больше ходил на работу, да, был более эффективен, меньше болел, чтобы ребенок не болел и легче сдавал экзамены, там, ходил в школу, чтобы мозги лучше работали, чтобы сама имела хорошую фигуру, чтобы иметь какое-то более классное само чтобы волосы были более хорошие, более ну, как бы лучше росли и так далее, кожа и так далее. То есть все это есть э, в компании, все это, эта возможность уже открыта. Просто рассмотрите ее более глубоко, потому что сегодняшняя тема, она может быть болючая, может быть колючая, но вы знаете, узнать ее в теории – это одна ситуация, а когда я вижу людей, которые узнали ее на практике, это так больно, это просто, ну, это, это, это, это э, на 20 лет позже начать готовиться плохой ситуации. Грубо говоря, когда э, вот уже что-то наступило, понимаете, бизнес нужен тогда, когда э, что-то наступило, но им нужно уже владеть. Понимаете, и для этого не надо стать мужиком. Да? Для этого можно оставаться уникальной женщиной, которая принимает, да, принимает гостей, которая э, принимающая сторона. Да? Вот. И, э, это очень важный момент. То есть бизнес нужно делать тогда, когда он еще не нужен когда все в порядке. Бизнес нужно делать э, тогда, когда у вас э, требуется для этого какое-то самостоятельное усилие, когда у вас дома все нормально, у вас есть работа, у вас есть муж, есть карьера, есть что-то еще там, да, вот в этот момент лучше всего начать делать бизнес, потому что когда он необходим. Его мгновенно вот за неделю не построишь, понимаете? Вот не так, что вот вчера нужны деньги, а сегодня вы его построили. Да, согласен, многие приходят в НСП с большими долгами, и они мгновенно выстраивают организацию. Но вы же понимаете, что это совершенно другая черта характера развивается. да Это целеустремленность, это скорость, это напористость, это совершенно другие черты характера. Вот. Но гораздо комфортнее, когда вы уже этим владеете. Что-то произошло а вы владелец бизнеса, да, у вас там 5-10 тысяч долларов капает на, на ваши счета, может быть 20, да, может быть 30 тысяч долларов, то есть при этом муж знает о них или не знает, это уже ваша ответственность, при этом вы остаетесь такой же, такой же любимый, такой же интересный. То есть для этого вы просто поработали до, для того, чтобы владеть этим источником дохода. Да даже стабильные 500 долларов в некоторых семьях, это было бы счастье, понимаете, потому что, он, когда… Э, Шикарная работа у мужа раз, закончилась, кредит есть, ипотека есть, работы нет. А подметать он не пойдет, потому что характер не позволит. Он скорее сопьется, понимаете, чем пойдет подметать. То есть э, и так 3-4 года подряд, так-так-так-так, без квартиры остались, и без машины, и ходим пешком. Понимаете, человек, который много лет не работает, начинает деградировать. И вот к этой ситуации лучше готовиться до, чтобы вы вместе гармонично росли, может быть, в разных областях. Поэтому вы это делаете для семьи, для того, чтобы ее укрепить, для того, чтобы сделать ваши отношения более полноценными. И просто узнайте, какая есть система знаний для наших женщин, для членов нашей команды, чему учат, вот, кем становятся. Просто посмотрите на людей, и вы будете приятно удивлены. Вот. Но я рад, что смог этими мыслями с вами поделиться.